Разговоры в Одессе Сома, сколько ты сможешь съесть пирожков с печенкой на ташчак? Штук пять, шесть, семь, восемь «Ну и лох ты, Сёма, Наташак, ты ешь только один пирожок, все остальные уже не Наташак. понял?» «Ой, какая хохма! Спасибо сейчас, я Рому поддену!» «Рома, иди сюда, отгадай загадку, сколько ты можешь съесть пирожков с печенкой Наташак? Один!» «Ну и лох ты, Рома! Если бы ты сказал штук пять, шесть, семь или восемь, я бы тебе рассказал такую хохму, ты бы закачался!» Семья Нухимовичей обедают. Мать говорит сыну, «Моня, не грызи, отдай кость папе, ты же не собака!» «Официант, я просил у вас курочку!» «А это что, разве не курочка?» Нет, тут же одни кожа и кости. А вы что бы хотели, и перья? В кондитерскую на Ришельевской заходит постоянный клиент старый Фридленд и обращается к продавцу. Здравствуйте, скажите, у вас пряники свежие? Как для вас, скажу между нами, откровенно, очень старые и попадаются за заплесневелые. А печенье? А печенье? Знаете что? Возьмите лучше пряники.